Всем эфир, программа Открытая студия. Давайте два звонка послушаем. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Э, добрый вечер. Добрый. Это вас беспокоит из города Сарова, Анатолий да. Иванович. Да, Анатолий Иванович. Я вы знаете, Ника, удивляюсь э, вам, вашим гостям, о чем идет речь. Государства ведь нет уже. Мы сейчас основная часть населения живет в оккупационной зоне. Э, э, экономикой колониальной. И вот эти чиновники, потом Абрамовичи, они захватили все. Вопрос. это Вы сейчас говорите о прическе, знаете, а ведь голову-то оторвали уже. вопрос сейчас стоит в том, чтобы вернуть это нам, россиянам, родину. И на работу нет сомнения, что мы сегодня живем в оккупированном государстве. И власти только хорошо, потому что она делает свое дело. А какая задача? А задача сейчас этого состава Государственной Думы подготовить законодательную базу, которая совершенно на законном основании передаст управление России транснациональному капиталу. Приходите, нами командовать. Вот Поставить вас. диагноз, используя русскую лексику, что фактически страну последние 20 лет превращали и превращают в колонию. Соответственно, если мы будем называть все своими словами, то тогда а мы должны говорить не правительство, а о колониальной администрации. А если мы э, понимаем, что речь идет о колониальной администрации, то какие-нибудь челобитные э, писать в адрес этой администрации – совершенно бесполезное и бессмысленное дело. Мне хотелось бы еще объяснить э, такую ситуацию. Значит, а вот э, наше правительство – колониальная администрация – оно чем-то управляет? Отвечаю, категорически нет, ничем не управляет, потому что имеет место быть внешнее управление страной. Европа, которой завидуют особенно молодые люди, там Франция, Германия, как они там живут, там хорошо, а ведь в благополучной Европе нет ни газа, ни нефти, ни золота, ни серебра, ни алюминия, там даже по большому счету леса нет, там есть парки. Но они живут там хорошо, а вот у нас, у которых есть и газ, и лес, и нефть, и золото, и уголь, там, и алюминий, и медь, и цинк, все, а мы живем вот так. Почему? Да нас просто как лохов грабят, а основная масса людей даже не пытается разобраться, как это же так вот, э, вот так получается, что в стране, где все есть, мы живем вот так, а там, где ничего нет, они живут хорошо». Война во все времена имела вполне конкретные цели. Захват ресурсов чужой страны, людских, значит, сырьевых, энергетических, и, паразитируя на чужом труде, на чужом горбу, жить припеваючи. Вот цель любой войны. Эта цель в пределе может быть достигнута двумя различными способами. Горячая война, то есть завоевал страну, ввел войска, так сказать, Расставил патрули там. Все, и страна оккупирована. Но это очень неэффективный способ. Почему? Народ уйдет в партизаны. Представьте, хлопот не оберешься. То есть сопротивляться будут там. Что такое холодная война? Холодная война ⁇ это война информационная. Когда народу, жертве агрессии, так вешают лапшу на уши, что люди даже не понимают, что они живут в оккупированной стране. А цели войны достигнуты. И смотрите на Запад. Рекой льется наш газ, нефть, значит лес, золото, там, вот, алюминий. Причем хитрость вот этой войны в том, что свою собственную оккупацию мы делаем своими собственными руками. Не видно патрулей иностранных в голубых сказках на наших э, городах, улицах наших городов. А фактически мы живем в оккупированной стране, цели войны достигнуты. И одни, наши соотечественники, грабят и вывозят. Другие охраняют грабителей. Третьи обосновывают грабеж научными теориями, там в первую очередь экономическими, историческими. На данный момент потребителями российского газа или нефти, а не редко и того, и другого являются... Приготовьтесь, пойдем в алфавитном порядке. Австрия, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Республика Корея, Кувейт, Латвия, Литва, Македония, Марокко, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань, Таиланд, Тринидад и Табага, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Осетия и Япония. Китай купил в Российской Федерации 90 тысяч э, гектар земли, шведы купили 300 тысяч гектар и контролируют еще 500 тысяч, датчане купили 100, э, 121 тысячу гектар. Израильско-американский капитал контролирует на территории России 60% процентов всех земель. То есть это говорит о реальной потере территории. Не военным путем, не путем ну, каких-то военных действий, а вот такая ползущая, скажем, скупка, но с позволения нашей национальной власти, которая готовит для этого наше законодательство. Лесной Если путь. вы возьмете справочник, да вы увидите, что в этом году утечка капитала за рубеж составила 80 миллиардов. Всего за последние там, 10 лет выведенные страны порядка 500-700 миллиардов долларов. Это те деньги. Вы спрашиваете, куда удеваются деньги? Да, и очень просто. Они деньги делают здесь, в России, а увольят их за границу. Поэтому все дети у них за рубежом, все семьи за рубежом. Это ни для кого не открытие, что в Лондоне недвижимость подорожала до 50% элитная за счет русских. РЖД это монополия государства, правильно? И вдруг мы с вами узнаем, что весь подвижной состав железной дороги оказывается не принадлежит государству, а принадлежит господину Тимченко. Давайте смотреть. У нас метрострой был государственной организацией. Его господин Коган за 7 миллиардов, якобы взятых в Сбербанке, на полгода выкупил. И mm -hmm. тут же за семнадцать миллиардов передал другому бизнесмену. А куда делись 10 миллиардов рублей, которые он заработал на перепродаже метростроя? Да, они никуда не делись, они ушли за рубеж. Президент mm -hmm. должен принять решение что это будет так, и все моментально восстановится. Вы что думаете, неизвестно, на ФСБ куда уходят деньги, кто ворует? Нет политического решения. Я как специалист по экономической безопасности могу сказать, то, что со страной творится, проблем в одном, нет политического решения. Как будет политическое решение? Сразу все станет на свои места. Публицист, журналист Константин Крылов. Я, честно говоря, считаю, что Россия, конечно же, не является империей, хотя бы потому, что она на самом деле является колонией. Это страна, управляемая колониальными методами. Метрополией можно считать, например, Кремль, а также некоторые вынесенные за пределы России места, типа Куршевель. Напрашивается вопрос, кто управляет? Управляет антинациональная элита которое на самом деле воспринимает население как покоренных туземцев, ну примерно как британцы воспринимали сварен индусов. Они построили пирамиду народов, некоторые из которых приближены для того, чтобы угнетать туземцев. А большая часть народов, скажем так, не имеет никаких прав и существует именно как колониальное население. Прежде всего это касается русских. Поэтому Россию можно назвать, я бы сказал, не империей, не национальным государством, а антинациональным государством. Это будет самое точное научное определение того, в чем мы живем. Дайте, пожалуйста, определение точное и научное антинационального государства. Легко. Антинациональное государство – это государство, в котором существует э, одна, скажем так, наиболее угнетаемая нация. Ну, в нашем случае это национальное большинство – русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права. И используется, ну, примерно, как, допустим, сихи использовались в Индии, для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что, как вы правильно заметили, она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население как быдло, рабов, стада, а себя как абсолютных господ, которые, скажем так, должны управлять этим быдлом исключительно для себя. Экономика России представляет собой даже не сырьевую экономику, а экономику сырьевой колонии. Национальной элиты нет. Элита у нас транснациональная, как сказал товарищ Бжезинский. Очень правильно сказал. А поэтому, скажем так, предпринимать какие-либо шаги по укреплению, скажем, строя или экономики сырьевой колонии никто не будет. Метрополия не дозволит. Кто Метрополия? Метрополию Запад. медленно, но уверенно идем к тому, чтобы стать резервной территорией США. О том, как происходит спаивание нашего народа, о том, как идет геноцид в системе образования, здравоохранения, о том, как уничтожают наши культурные корни, традиции наши уничтожают, о том, как стариков наших уничтожают о том, как беспризорность насаждает специально. Все это элементы, специально работающие на то, чтобы Россия превратилась в резервную территорию. Освободилась от территория для будущих.